На заправке висит объявление, кто заправит целый бак бензином, может участвовать в лотерейке. Главный приз – кекс в подарок. Мимо проезжает два мужика, увидели это объявление, заполнили целый бак бензином, идут расплачиваться, один думает – «Дай-ка я узнаю, что там за условия!» Подходит к хозяину заправки и спрашивает. А тот ему отвечает, «Да правила всего лишь простые. Нужно вам загадать число от одного до десяти. Кто угадает, тот и выиграл. Мужик, три!» хозяин. Я семь загадал, но ты не расстраивайся. В следующий раз обязательно тебе повезет. Через две недели повторяется то же самое. Заполнили они бак бензином, подходят расплачиваться. Мужик говорит девять. Хозяин, не, я загадал восемь. Но ты не расстраивайся. Вот в следующий раз тебе обязательно повезет. Уехали они от заправки. И тот мужик говорит другому, слушай, что-то здесь не то. Мне кажется, он жулик прям какой-то. А второй ему говорит, не, все здесь нормально. Моя жена на той неделе два раза лотерейку выиграла.